Беляева, Свиязева, Ленина, Коммунистов, Проспект Мира, Компрос. Значит, я переверну ее с помощью физической силы, математических расчетов и компьютерной графики. Давай! Карп! Кто это? Карп! Твою мать! Кар, карп, карп! -кар. Да кто это он все портит? Это Лев Каркун. Он за нью болеет. А это, знаешь, не лечится. Пытается найти киску и с тобой выдать. Эй, Каркун, заткнись! не говорю! Каркун! Оф! Каркун! Оф! Каркунов! Конфеты! Достойные уважения! Почему она не переворачивается, блин! Ладно, сейчас подкачаемся и продолжим! Начнем с подтягиваний! <связывая> <связывая> э, это, на Ты же сказал, графика будет! Э, не здесь. Графика потом делается.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 Все, жесткий поцик. Давайте.